Back Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityanandha Sriha Dvaita Gadhadhar Srivasadhi Kaur Bhakta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 Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare, Hare Hare Riałam, Hare R silver, Hare Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare Rama hari Rama, Rama Rama Rama, hare Hare. Hare Krishna, hare Krishna, Krishna Krishna, hare Hare, hare Rama hare Rama Rama, Rama Hare Hare.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 Jaya Radha кунджа Kunja Gopi jana bala bha Gopi jana bala Я шо ранан дана Я Я муна те ра ван ча jaya radha madhava in Гопи bihari Gopi Jana Bala Bhaagiridh Baredhari Ya Shodhananda Ranjana. Я шо днан дана, Я мона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 Neti gar Hari Ba, Hari Ba, Hari Ba, Neti gar Hari Ba. Jay Jay Prabhu Pad, Прабхупатяй срилла Прабхупатяй. Гор Премананде. Намамам Вишну падая, Krishna prистая, bhutale, Śrīmatyī Swami, Niti Namaste Sarasati Devi коравани, Pricharine Nirvishesha Sunyavadi Paschacha Deshattarine Om Bhagavate Vasudevaya Om OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA OM NAMO Нарам VASUDEVAYA NARAYANAM NAMAS KRITYAM NARAM ТАТО ЖАЯ МУДЬЕ РАЯТ, НСТА ПРАЕШУ ВАБАДРЕШУ, НИТЬЯМ БАГАВАТА СЕВАЯ, БАГАВАТИЮ ТАМА СЛОКЕ, ВАКТИР БАВАТИ НА So, we're, we're going to speak today about the glories of the Nine Limbs of Devotional Service. This is described by Prahlad Maharaj, and so it means the seventh canto of the Shri Bhagavatam. In the fifth chapter, Prahlad Maharaj is being questioned by his father, Hiranyakashipu. So Hiranyakashipu put his son in the Gurukula. Jai Gurukula hijai. Right. Put the young boys in the Gurukula. Get them trained up to be devotees. И он помести... мы помещаем детей в Гурукулу, чтобы их обучили, как быть преданными. Of course, И, конечно же, Хирани Кашипу не хотел, чтобы его сын стал преданным, он хотел, чтобы он стал великим демоном, подобным ему самому. So the, the materialistic education is a bit like... И Прахлад Марадж был помещен в Гурукулу, где обучался материальным наукам, то есть политике, как взаимодействовать с своими врагами. They're always dealing they're having to deal with their different enemies. G: мы видим что политики сейчас они тоже вынуждены иметь дело со своими разными врагами. G: you know, in every country of the world, you find somebody is the world leader or the leader of that country, you'll find that he has certain people who are his supporters and some people who are his enemies. И какого бы лидера какой-то любой страны мы бы не взяли, мы видим, что у него есть какие-то люди, которые его поддерживают, и люди, которые являются его врагами. So how to deal with the и поэтому как вести себя в... с врагами? You can see, for example, different countries what they do when they have enemies. They may, they try... They try to bribe them, first of all and give them good instruction. И мы видим, как э, обращаются с, с теми странами, которые являются врагами, что вначале их пытаются подкупить, а потом и угрожают им, говоря, что «если вы не будете следовать, то будут последствия». And if they don't do what they're told, then или если кто-то не слушается то его ему угрожают и затем если он не следует этому то его могут либо выгнать из страны либо посадить в тюрьму или в крайнем случае даже э, э, врага его даже убивают. describes a demonic mentality how the demon thinks who is my enemy I will have И э, Кришна, описывая демоническое настроение в бхагавад говорит он мой враг и я убью его. So put, put his son Prahlad into the guru Kula which was, uh, The teachers were the two sons of Sukra Acharya, named Ambarka, uh, um, uh, um, Samba. Okay, he had two sons. He <laughs> had two sons, and they were the teachers, Sanja, Sunda, and Amarka. Yes. He, uh, его отец, Прохладмараджа, поместил его в Гурукулу, в которой учителями были сыновья шукра и Шанда и Амарка. шукра, is guru of the demons. И шукра -чария, он является гуру демонов, в то, в то время как Брихаспати является гуру полубогов. И Шилапрапада переводит, что Шукра ⁇ это значит семья, и тем самым он был как бы семейным гуру, то есть гуру, который был уполномочен занимать это положение согласно своему рождению. Как, например, браманы иногда заявляют, что они являются браманами, просто благодаря своему рождению. Иногда люди заявляют, что они даже являются вайшнавами по рождению. И рождение не является единственной квалификацией. Это может быть благоприятно, благоприятствовать, но, однако, это, это не все. Человек должен обрести правильную квалификацию. И Шукра он был поставлен на этот пост благодаря своему рождению и его сыновья тоже стали учителями только благодаря тому что их отец был учителем и они обучали сыновей других демонов, включая прохладу и они учили как взаимодействовать с врагами как подкупать их. Если как подкуп не работает, то нужно угрожать. А если угроза не работает, то можно их наказать. И в конце концов, может быть, даже нужно их убить. So, и Хернадий был счастлив видеть, что его сын ходит в эту гурукулу для демонов. И в один день отец решил узнать, чему же учится его сын, научился уже. Пралад so went first to his mother, and his mother decorated him very nicely. She combed his hair, and she put nice dressing, nice clothes on him. И вначале, когда он пришел домой, он пришел к матери, и мама его вымыла, причесала, надела на него очень красивую одежду, украшения, поставила благоприятные знаки и пустила к отцу, и он выглядел очень красиво, привлекательно. Father, natural affection for his son. И у отца, у него всегда есть естественная любовь к своему сыну. И говорится, что дочка, она приобретает качество матери, в то время как сын приобретает качество отца. И Хирани Кашипу был очень счастлив видеть своего сына, очень красиво одетого и украшенного. And he was feeling so happy и он настолько был рад видеть своего сына, что даже слезы выступили он на глаз из глаз, и он обнял его и посадил себе на колено. And then he said to pralad, my dear son, pralad, please tell me what is the best thing you have и усадив сына на, на колено, он сказал: "Дорогой прохлад, дорогой сынок, пожалуйста, расскажи мне, чему ты научился своих учителей?» So prohlat Maharaj he said to his father, "Shravanam kirtan Vishnu, smaranam pada sevanam, archnam vandam dashyam, sakyam atmani и он произнес это стих, которому он упоминает эти девять процессов преданного служения, и он сказал, что эти процессы являются um, признаком, само, признаком самого высокообразованного человека. So, when, when и когда Хираньяка Шипу услышал это, он был шокирован, он никогда не ожидал услышать имя Вишну из-за своего сына. Vishnu was the enemy of the family of Потому что Вишну, он был, он был врагом всей семьи Хираньяка The brother of Haranyaksha, had killed the brother. The Потому что uh, брат Haranyakashipu, Haranyaksha, он был убит Господом Варахой. So, и хотел убить Вишну, и он везде его искал. But he не смог его нигде найти. И он понял, что Господь Вишну спрятался в сердцах всех живых существ. So could not understand И откуда его сын говорит вообще об этих вещах Шраванам Киртанам Вишну, потому что он же учился для того, чтобы быть демоном. И потому что Хирани Кашипу не знал, что когда он спросил своего сына, чему, что самое лучшее, что ты уч, выучился у своих учителей, он, он не знал, что его сына, кроме Шандой Амарки, было, был еще учитель. Харанья Кашипу was thinking his son had been educated in the for demons. He did not know that his birth had И, э, Хирани, Хирани думал, что его сын Прохлад, учился только в этой Гуру для демонов. Он не знал, что он получил еще одно обучение или образование еще до того, как он родился. Because Before his birth, his mother had been taken to the ashram of Narada Muni, and she'd been living there in the ashram of Narada Muni, and Narada Muni had been speaking to her the teachings of the scriptures. <говор> Потому что мама Прохлада Магараджа жила какое-то время в и пока она там жила, Нарада Муни ей Писание. <говор> И kept there in была в ашраме Муни, пока Хираникашипу совершала аскезы. И пока Хераникеш послышалась аскезы, то его жена не решила не рожать, и она держала ребенка своего трофея. So И ребенок был в очере матери достаточно долгое время. And regularly Narada Muni was coming and reading scriptures and speaking about the glories of the и регулярно одному не приходил читал ей писания и рассказывал о славе Верховного господа и несмотря на то что ребенок был еще не рожден и его духовными чувствами он мог воспринять это знание и когда Прохладу отец спросил, что же лучше ты выучил от своих учителей, то Прохлада сразу же подумал, что это то самое лучшее, что ты получил от своего духовного учителя. И у нас есть духовные учителя есть материальные учителя. И материальные учителя учат нас чувственному удовольствию, экономическому развитию, но они не учат нас высшим ценностям жизни. Материальные учителя учат нас, enjoy the material world, how to satisfy the senses. И материальные учителя учат э, наслаждаться материальным миром и удовлетворять чувства. Но духовные учителя учат нас, как освободиться от материального тела и как пробудить наше спящее сознание Бога. И, таким образом, Прохлада Махарадж ответил своему отцу, что самое лучшее, что, что я выучил, это девять процессов преданного служения. Any other kind of knowledge is simply useless. Любой другой вид знания просто бесполезен. И я недавно давал лекцию в Дели, и преданные спросили меня, о чем я занимался до того, как стал преданным. И я ответил, я просто растрачил свою жизнь. И они были очень счастливы, подумали, о, так замечательно. И они смогли оценить и порадоваться тому, что я понимаю разницу между сознанием Кришны и обычной материальной жизнью я подумал, что они, скорее всего, также думают о своей жизни, что жизнь до того, как они пришли в сознание Кришны, тоже была просто пустой тратой времени. 21, thought, oh, so devotee, и я сам э, встретился с преднами 21 год, и я в то время подумал, почему я так столько времени про... So Prahlad Maharaj was teaching to his friends, Kumar Atar Pragno Bhagavatam, iha. that from the very beginning of life, from the age of Kumar, from the age of five, one should begin to understand what is Bhagavat Dharma, what is spiritual knowledge. И Прахлад Махарадж проповедовал своим одноклассникам, говоря, что духовную жизнь нужно начинать с возраста Калмара, то есть с возраста пяти лет. То есть в этом возрасте человек должен постигать начать постигать науку о Бхагавата Shravanam, Kirtan, Vishnu, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandam, Dashyam, Sakyam, Atmanivedanam. The most important thing in life is to be engaged in the service of Krishna by one of these nine different types of devotional service. И Прохлад Марач перечисляет эти девять методов служения. Предного служения говорит, что самое важное в жизни это быть занятым этими, это предное служение, которое проявляется как занятие вот этим девятью видами деятельности. Useless, useless И друг, любая другая деятельность это просто бессмысленный труд. Not Pada yad, Yadiratim Shrama Evahi Kevalam Duties executed by all men are only so much useless labor if they do not provoke attraction for the message of the Supreme Lord. В этом известном стихе говорится, что предписанные обязанности, которые выполняет человек согласно укладу жизни, являются бесполезным трудом, если они не пробуждают в нем интереса к посланию верховной личности Бога. Мы хотим развить свое влечение, свою привязанность к служению Кришны. И это приходит к нам, прежде всего, благодаря слушанию о Кришне. И Господь Чейтанья очень много подчеркивал важность слушания тем, посвященных Кришне. Господь был дать и Господь Читания задал вопрос у Андрая, спросив, "Может ли ты процитировать мне стих из Писаний, описывающих конечную цель жизни? Lord, uh, И Роман Андрая прежде сказал, "Варнашрам это цель жизни, но что Господь Читания ответил, нет, это, это все внешнее. И затем Раманандарай привел стих из Гиты, в котором uh, говорится, что плоды своей деятельности нужно предлагать Господу, что называется карма. И он много многоиспочтания не был, не удовлетворен этим ответом. Он сказал, продолжай дальше. Затем Раманда Рай процитировал еще один стих из Гиты, где Господь Кришна говорит, просто оставь все обязанности и просто предайся мне. Господь Читаня ответил: этого недостаточно, продолжай. So then Ramana просветил еще стих из Гиты, который описывает Гианамисрабхати. But Lord Chaitanya Господь ответил: продолжай. And then Rai quoted a verse from the и тогда is процитировал стих из simply в котором говорится, что человек должен просто оставаться в том положении, в котором он находится, и просто слушать о Кришне в обществе преданных. If one will hear about Krishna in the association of his devotees, then one can conquer Krishna. И что если человек будет слушать о Кришне, то Кришну таким образом можно победить, несмотря на то, что Кришна непобедим, его можно победить благодаря любви его преданных. И Господь Чайтанья услышав этот стих, он сказал, да, это очень хорошо. Потому что стих говорит, оставайся в своем положении, просто слушая Кришне. Таким образом, слушание является началом преданного служения. И когда мы говорим о чистом преданном служении, первый стих есть, седьмой главы. И первые шесть глав они описывают лестницу йоги, и в конце шестой главы Господь завершает тем, что бхакти-йога является самой высокой ступенью йоги. И в седьмой главе он начинает описывать бхакти йогу сакта манапарта йога Lord Krishna is saying to Arjuna, now hear и в этом, в этом стихе Кришна говорит, а теперь услышь меня у Арджуна и выслышите. И Верховный Господь сказал, теперь, у Санпритхи, услышит меня о том, как вручив себя мне, сосредоточив на мне свой ум и отбросив все сомнения, ты сможешь в полной мере постичь меня, идя путем йоги. Для нас очень важно развивать вкус к слушанию. И мы знаем, что на, у нас не очень сильный вкус к слушанию. Киртан — это намного проще. Когда мы киртан, в киртан, и двигаться. Но когда просто просто и и мы знаем что киртан намного легче потому что время киртона мы воодушевляемся мы расслабляемся мы, мы можем встать походить но когда мы просто слушаем то можем просто заснуть и поэтому слушать это тяжело здесь жарко слишком влажно поэтому очень трудно поддерживать свое внимание. Потому что у нас нет этого сильного вкуса, этого ручи, нет этого влечения к слушанию. И каково же лекарство, как развить этот вкус? Well, just like Rupa Goswami says, you don't have a taste for chanting. How can you develop a taste for и говорится, что если у вас как же развить вкус к воспеванию, если у вас нет вкуса к воспеванию, то нужно воспевать еще больше, и это разовьет вас вкус к вкусу so, similarly with hearing, we don't have much interest, we don't have a strong desire to hear so much, but if we keep hearing, и точно так же, если у нас нет сильного желания, нет сильного вкуса слушать, но если мы будем слушать, если мы дадим обед, что я буду слушать и не буду спать, то постепенно, постепенно в нас проснется это желание правильно слушать. He had сам делился тем, что у него тоже были трудности в слушании его духовного учителя, что он не понимал, что тут говорит, но в то же время он не уходил. And then when he came for initiation, when Prabhupada came to take his initiation from и когда Шила пропада, пришел к своему духовному учителю за инициацией, то Бхакти сказал, «О, я знаю, он любит слушать». So appreciated that, that this was one man who had some eagerness to hear. И Бхахстан Сарасвати очень высоко оценил это, что у этого человека есть э, сильное желание слушать. Прабхупад сказал, что однажды они все были в Вриндаване, и было объявлено, что сегодня будет уникальность Бхахстана Сарасати, Прабхупад. Но также будет возможность, если вы хотите зайти и посетить, есть один знаменитый храм, который мы собираемся увидеть. And transport has been arranged. If you want to go and see the temple, you can go. Those who don't want to go, you may like to come and hear the lecture by Bhakti Siddhanta Sarasati. И Шила Прабхупада рассказал один, об одном случае, который произошел во Вриндаване, когда там был его духовный учитель. Там было объявление, что сегодня вечером будет лекция Бхактиседанты с Расвати такура В то же самое время в другом месте в известном храме будет проходить Даршан, и поэтому кто-то, кто хочет, могут поехать на Даршан, а кто не хочет, могут остаться и послушать лекцию. So many people went to see the temple, but a, Prabhupada, Prabhupada, и многие преданные поехали uh, в этот храм, и наш, наш Шилабрупада он остался на лекцию. И Бхахстан Сарасвати очень оценил это, он сказал, что этот человек любит слушать, он не, не ушел. Hearing is the very first step in и слушание это самый первый шаг бхакти йоги. И мы должны понимать, что есть определенная прогрессия, определенное движение от одной стадии к другой, с одной ступени на другую, и начало этого это слушание. You will chant И мы говорим, если ты хорошо слушаешь, то ты будешь хорошо воспевать. Like kirtan, chanting, we hear, we said, И например, когда кто-то ведет киртан, мы его слушаем, а потом мы поем в ответ то, что они пропели. So similarly, we hear from the acharyas, we hear from Lord Krishna, we repeat what we have heard from them. И точно так же мы слушаем Господа Кришну, мы слушаем Ачарев, а потом повторяем то что, то, что мы услышали от Них. Нам не нужно ничего выдумывать, нам нужно просто внимательно слушать и повторять. Шрила Прабхупада говорил, что уже все исследования проведены за Нас, Госвами. И Госвами исследовали все священные писания для того, чтобы установить вечную религию на благо всех живых существ. И Госвами исследовали все исследования. Мы не должны уничтожить время делать исследования. все для нас. просто читать книги Госвами. И госвами они уже сделали всю работу, поэтому нам не нужно проводить собственные исследования, мы должны просто читать книги госвами. чтение книг это тоже слушание. И я помню, мы как-то спросили у Шили Прупады этот вопрос, что стоит ли нам читать вслух. На что Шили Прупада ответил, нет, само часом после чтения это тоже слушание. Но после того, как мы услышали, мы хотим это обсудить, либо объяснить это другим. И тем самым мы начинаем слушание, и затем приходим к спящению. И мы знаем, что Шукадева Госвами он услышал Шимад Бхагаватам от своего отца Вьясадева. And А Сута Госвами услышал Шимад Бхагаватам, когда Мараджа Парикшит слушал от Шукадева Госвами. And then they were chanting. И тем самым они вначале слушали, а потом повторяли. Nicely, like others, chanting, like и таким образом, если мы слушаем правильно, то можем достичь совершенства, подобно Махараджу Парикшиту, или достичь совершенства, рассказывая это, как Шукадева Госвами и мудрецы. И когда мы правильным образом слушали и повторяли, то следующий уровень это смаранам или пометование. Пометование, оно более сложно, чем воспевание. The topics of Krishna. И пометование, оно более сложно, потому что это медитация на темы Кришны. И мы не очень обучены этой ментальной дисциплине, чтобы мы могли концентрировать свой ум. But Remembering we И это тоже важная, важная часть преданного служения. Это также значит, что мы вспоминаем то, что мы услышали от духовных учителей. By И Прахлад Махараш он достиг совершенства помитуя Кришне. Но Прохлад Maharaj didn't think that he was a great devotee. He thought people who engage in service are better than him. Прахлад не думал о себе, что он является великим предным. Он считал, что те предные, которые занимаются служением, они лучше него. you can read how Narada Muni was searching. И в Брихат Бхагаватамрите вы можете прочитать, как Нарада Муни ищет по всей вселенной ту личность, которая обрела самую большую милость Кришны. So it heard about Pralata Maharaj, how the Lord had personally come in the form of to protect him from his и Нардамуни услышав о прохладе Махараджи, что сам Господь лично явился к нему, чтобы защитить его от его демонического отца. So, considered И Нардамуни решил, что, наверное, прохлад является величайшим из преданных. But pralhata said, no, I'm not a good devotee. You should go and see those people who serve the Lord. I don't do any service for the Lord. Ну, Прохлад, э, Прохлад Мараш видел. нет, я не являюсь лучшим из преданных. Те стоит пойти и встретиться с теми, кто по-настоящему служит Господу. Потому что иногда я помню Его. It's interesting to note that Prahlad, even when he's in danger, he doesn't pray to the Lord to protect him. И интересно, что Прахлад Мараш даже в момент опасности, он не молился Господа, не молил Господа о защите. Он ничего не просил для себя, он просто естественно помнил о Господе. Он просто всегда думал о Господе, всегда думал о Господе в своем сердце. Nine kinds of и поминовение Кришне является одним из девяти процессов преданного служения. Но это более сложно, чем слушание и воспевание. and kirtana. We have to hear for a и корни нашего служения, они, это, корнями нашего преданного служения являются слушание и воспевание. Мы должны долго слушать и долго воспевать. Chanting, и когда мы будем долго воспевать и много слушать, то поминтование оно произойдет И оно произойдет естественно. Сравнам киртан Вишну, смаранам падасеванам. Падасеванам means serving the lotus feet of the Lord. Из оно поднимет нас на следующую ступень преданного служения, которое является пада или служение Господу. И потому что, когда мы пометуем о Господе, мы вспоминать Господа должны, начиная с его лодственных стоп. В третьей песне Шримад Бхагаватам в наставлении Густа Капила описывается, как йоги медитируют на форму Господа. И йоги начинают свою медитацию с лотос-стоп Господа. И пада севанам это является такого служения. экспертом в этой форме служения является Лакшми или богиня просветления. А как же мы можем заняться служением лосям стопам Господа? Well, one of the ways in which we can do pada sevanam is by serving the holy dam, just like Maya Purdam or Vrindavan dam. You serve the holy dam because the holy dam is represent it's at the shelter of the Lord's feet of the Lord. Одна, один из вариантов как можем служить лотосным самомм господа является служение святой дхами чемой Шим, Ши, пуртхами или вриндауадхами потому что святая дхамма представляет собой прибежище лотистов господа Точно так же можем поклоняться и служить священному деревцу Туласи, потому что листья Туласи предлагаются лодственным стопам Господа, и тем самым служат Туласи, мы тоже служим лодственным стопам Господа. И также можем служить чистым преданным Господа, которые тоже служат и нашли свое прибежище лодственным стопам Господа. Just like Prabhupada. Prabhupada means и это же самое, титул прабхупада значит, что это тот, кто принял прибежище у стоп Прабху. So Верховный Прабху это Господь Кришна, а Прабхупада это тот, кто принял прибежище у лотосных стоп. Таким образом, служа Прабхупаде, вы служите лотосным стопам Господа. Можно сказать, но Прабхупада же больше нет с нами, то что нам делать? Но вы можете служить его миссии, его обществу. Вы можете служить его самадхи, самадхи здесь. Таким образом, вы можете разными способами служить Шалипрападе, например, распространять его книги, которые также являются служением Шалипрападе. Таким образом мы получаем благо этого процесса падасеваном. So pad... feet, И после того, следующим процессом является арчаном, после того, как человек служит лоджевым стопам Господа, у него проявляется желание служить в форме Господа. Для того, чтобы поклоняться форме Верховного Господа, очень важно иметь Духовного Учителя. Если вы решите поклоняться форме Господа без руководства Духовного Учителя, то это поклонение не будет очень успешным. Например, здесь в Майпуре все преданные, которые занимаются служением божествам, они должны быть все дважды, дважды инициированными браманами. And that's not only on the altar, but also in the kitchen. Whoever, whatever service they're doing for the deities, it must be done by the и это не только Пуджари, кто напрямую служит божеству, также те, кто служит в храме, потому что любое служение, которое предлагается божеству, должно совершаться дважды инициированными. So И служение божеству является одним из девяти видов преданного служения. Simplified manner compared to the previous age. конечно мы совершаем это служение в очень упрощенном варианте по сравнению с прошлым веком в поклонении божествам есть два главных принципа это чистота и пунктуальность cleanliness, just like women when they're contaminated и вот по поводу чистоты, что женщины, когда у них есть этот период осквернения, они не должны заходить, восходить на алтарь и поклоняться божествам. И пунктуальность — это то, что мы должны быть регулярны в поклонении Господу. Мы мы должны понять, что Божество это не какая-то статуя, это не какая-то образ, это Сам Господь, это личность, который пришел к нам в этой форме. And then after archanam comes vandanam, offering prayers. When we worship the deity, we will also offer prayers to the deity. И после Арчаном идет Ванданом, то есть после того, как мы поклонялись Божествам, мы затем возносим ему молитвы. Morning, arti, vastakam, и утром, во время утренней программы мы поем Гуру Ванданом, Гуру Ваштекам, поем Гуру Пуджи и поем разные другие э, молитвы. Ожидается, что мы знаем молитвы, которые можем предложить Господу. поем два стиха из Брама Самхиты. Но там намного больше стихов. We should recite them. Мы должны их повторять. Сейчас, Сейчас начался месяц Картика, месяц Дамадары, и многие из преданных будет повторять эту молитву Дамадары. And during this month, it, there's also many devotees will sing Gopi sing the different verses from the Gopi Gita, from the third 31st chapter of the tenth canto, Shrimad -Bhagavatam. Также преданные в этот месяц некоторые преданные поют Гопи-гиту, это часть, одна из глава из десятой й песни Шримад Бхагаватам. Преданные госсочетания, они всегда знают очень много замечательных молитв и постоянно воспевают их. You know, when we teach or И иногда, когда мы преподаем Бхакти Вайбхаву или Бхакти Шастри, то преданные жалуются: "О, oh, столько шлок учить, о oh, боже!" But rather, it's a duty of all the devotees to know all of these different verses. We should know these но это долг всех преданных — знать все эти вещи. Иногда вас спросят, ну ка, повтори. I was in Tirupati some years ago. We'd gone to Tirupati. They were installing the, the Gopis, Astasakis there at Tirupati, and they brought the Ramanuja и несколько лет назад я был в Тирупате, и там была инсталляция гопи божеств гопи и там я был на церемонии и туда позвали на инсталляцию Шри Вайшнавов. So there, came, the said, <laughs> и в какой то момент они дали микрофон ну ка давай повторяй стихи <laughs> so I, you know, I have many verses I can recite. Ну, я знал много стихов, которые мог повторять. Но вы должны быть готовы. В следующий раз могут вас попросить. Однажды одна девушка, она сказала, что я выучила мантры Шиша Панишат. Прабхупа сказала, очень и в этот вечер была огромная программа в Пандале, и позвал ее на сцену и сказал, «Теперь давай-ка повтори все эти стихи». И она читала эти стихи, но кто-то сказал, ну, у ней произношение, конечно, не очень. No, но она не была из Индии, она была из Запада. So, so Иногда наше произношение не такое точное, как произношение местных. А, они сказали там игра слов, что ее произношение не очень, он сказал, но ее отречение совсем прямо таки очень. Отречение намного важнее, чем произношение. so offering prayers is an item of devotional service. When we are chanting Hare Krishna, it's a и возносение молитв является одной из, эм, одним из процессов преданного служения, когда мы повторяем хари кришна, мы на самом деле we're, молимся Кришне. Krishna, oh, Krishna, мы молимся, О Верховный Господь Кришна, пожалуйста, займи меня в служении. There was one man, this American man, he was a, a, a gospel singer. Gospel means и там в Америке был один человек, который был как он как-то певцом всяких песен. Он путешествовал, проповедовал и пел разные песни, восславляющие славу Иисуса. His, his name was the reverend Gary Davis. И вот это было его имя, и он был достаточно популярным, и весь, ну, на рынке продавались его, его записи. Он был цветной певец вот этих религиозных песен. И он был священником. И он пришел к Шрилупаде и сказал: с вами же, а чем же молиться? He was a minister. He was a preacher. He didn't. He said, everybody they come, they pray. What do they pray for? Oh, give me a nice house. Give me a nice wife. Give me a home by the sea. Om Jai Jagadish Hari. <laughs> И Потому что и он, он был священником, и он не знал, о чем молиться, потому что о чем обычно люди молятся? Господь, дай мне жену, дай мне денег, дай мне домик у моря. in China we have a prayer you know, about blessing you give to people. You want to bless someone, give them blessing, I bless you. May you live as long as the south mountain. И у них в Китае есть это благословение, что если вы кого-то благословляете, вы говорите, живи долго, как Южные горы. И будь так же богат, как Восточное море. И вот это благословение, и, ну, и люди хотят таких благословений. Но этот человек он был разумным, поэтому он спросил, о чем же молиться? «Что мы должны просить у Бога?» И тот человек был священником, но он был искренним, и он не знал, поэтому потом он спросил Шилу Прабхупаду, и Шилу Прабхупада ответил, что мы должны молиться, «Господь, пожалуйста, займи на служение». И Госпочитание нас учит тому же самому. на и господь молится в этом стихе говоря что я не хочу богатства не хочу последовать я не хочу э, красивого спутника жизни я даже не хочу освобождения я просто хочу жить за жизнью служить тебе такова молитва преданного и мы должны знать о чем молиться We want to reject all the cheating religion. Шримад там говорит в этом стихе, что мы должны отвергнуть все эти ложные религии. мы должны знать, что такое истинная религия. So И это Шримад Бхагаватам, который отвергает все ложные религии. So После Ванда нам идет Дасим или служение. И примером этого является Хануман, который всегда ждет служить Господу Раме. И поэтому также относится к нам. Мы все преданные, мы все всегда хотим служить. не в Америку, чтобы прупада поехал в америку не для того чтобы стать идолом он поехал туда чтобы служить мы всегда ищем служение такова природа живых существ мы всегда быть хотим слугами быть хотим быть слугами у каждого существа у каждого живого существа есть определенная дарма описывает что дарма сахара быть сладким а дарма чили это острота а дарма живого существа это служение мать служит своему ребенку а политик служит своим подданным. Таким образом, каждый занят какой-то формой служения. Но совершенство наше служение достигает тогда, когда оно направлено на Верховного Господа. И по всему миру мы видим, даже сейчас в Индии это видно, что бывает такое, что люди служат своим собакам. Но истинное служение — служение Богу. И люди иногда бросают нам вызов, говоря, а как мы можем служить Богу, что мы можем дать? Это не то, что Он жаждет наших подношений, наших цветов и фруктов. Это не то, что Ему нужно. Но нет, Ему нужна наша преданность. И у Него множество богиней просветления, которые служат Ему. Что Ему могут дать ваши цветы и фрукты? Но Ему нужна наша преданность. И это то, почему мы занимаемся служением. And becoming the and из, из девяти у нас осталось два последних. Это сакхьям и атма Это дружба и полное предание. Elevated, of of и эти, эти формы преданного служения являются самыми возвышенными, самыми сложными. friend, и стать другом Кришны – это значит быть настолько поглощенным любовью Кришны, Кришне, что э, мы готовы сделать все для Него. И мы знаем, что Арджуна был другом Кришны, и именно поэтому Кришна рассказал ему Бхагавад-гиту. И кто-то может сказать, что Судама Брамана был другом Кришны, и это факт. Однако их отношения не были настолько близки, как отношения Арджуны и Кришны. Арджуна и Кришна, would meet and they would Арджуна и Кришна часто встречались обсуждали философию. As well as и Арджуна был также, кроме того, что он был другом, он также был слугой Кришны. Кришна uh, на и Кришна воспользовался этой возможностью рассказать Бхагавад на полюбительную кружшет. So be to become such a friend, to become have such an intimate relationship with Krishna, that is very rare. You have to be on the level of и чтобы вступить на этот уровень близкого друга Кришны, нужно обладать очень высокой квалификацией, быть на уровне Рагануга Бхакти. И для того, чтобы совершать этот последний вид преданного служения атма неведанному, то есть отдать все Кришне, это тоже нужно иметь очень высокое положение, это очень сложно сделать. И пример этого — это Бали Махарадж, который завоевал даже рай, но отдал это все как пожертвование Ваманадеву. И после того, как он отдал все Господу Ваманадеву, он не протестовал и не был против этого, он был готов отдать даже свое тело Господу. И другой пример полного предания себя Господу – это царица Рукмини, Она полностью отдалась Господу. She wrote a letter написала письмо Кришне, сказав, приезжай, забери меня, я хочу стать твоей женой. Shishupo, Потому что ее выдавали за Шишупалу, и она полностью отдала все Кришне. У нее была эта бава, эта любовь к Кришне, что она могла отдать ему все is another example of a devotee who performed Atmanivedanam. He used everything, all of his different bodily limbs, every organ, every sense, in the service of Krishna. Также Махараджа Амбариша является примером полного вручения себя в Господу. Он посвятил каждый, каждый свой орган тела, каждое чувство, он посвятил все это служению Господу. Nice И в Бхагаватам есть очень красивый стих, описывающий, как Махараджа Амбариша занимал все свои чувства служению Господу. И то, Это как велся Maharaj прежде всего он свой ум использовал постоянным думая Кришне. Remember, before we actually engage in devotional activities, first of all. Мы должны помнить, что прежде, чем мы займемся каким-то служением Господу, мы должны зафиксировать на нем свой ум, на лошадь и Господа. Затем он воспевал славу Господа Кришны. Он использовал руки, чтобы мыть храм. Он использовал свой язык, чтобы чувствовать вкус прасады. ноги, чтобы в и он использовал ноги, чтобы ходить в храм и танцевать на киртанах. Он использовал нос, чтобы вдыхать аромат цветов, предложенных Кришне. И своими глазами он совершил красоту божеств. Таким образом, все он посвящал служению Кришне. И это Атма Махарашамбариш like И себя Бариша вел себя так все время. So this is the nine limbs of of this, which И таковы десять процессов преданного служения это то, что что рассказал мараджа Прохлада своему отцу на вопрос, что он самое лучшее, что он выучил от своих учителей? The И те, кто по-настоящему поймут вас этих девяти процессов, они являются самыми разумными людьми. Например, Харидас Токур, который с материальной точки зрения не был сильно образован, но так как он по все время посвящал посвящал построение святого имени, мы понимаем, что был он был очень разумным. И так как он постоянно воспевал святые имена, все священные писания открылись ему. Все находится там в святом имени. Поэтому тот, кто знает Кришну, он знает все. Есть ли вопросы? the living entity somewhere is uh, served, but uh, actually we see uh, nowadays, we seldom see many people, uh, they like to serve, they more like to earn, they more like to enjoy, they more like to take something from others, so how can we understand this and why become like this? И вопрос в том, что прабы спрашивают, что сказали, что Дарма-сахара сладкий, а Дарма- м, живого существа служить, но в тех мире мы видим, что большинство людей, оно не любит служить, они любят получать и наслаждаться, и почему это так? Yeah, – на самом деле на самом деле люди не наслаждаются в одиночку, они хотят наслаждаться вместе своей семьей, вместе своей девушкой или подругой, никто не наслаждается в одиночку so like they earn, they family, и люди зарабатывают для того чтобы поделиться и вместе наслаждаться всем этим, своей семьей, своими возлюбленными друзьями. You say on their own. Мы не можем сказать, что они сами наслаждаются. Никто сам, сам в одиночку не наслаждается. Uh -huh. uh, Mataji from Vladivostok asking the question, is it correct to hide our devotional life from our parents? For example, she is worshiping the deities secretly from her parents. Because in this example uh, of Prahlad Maharaj, he openly spoke about his devotional service. Well, you have to consider every situation on its own. I don't know, I don't want to give you advice. I don't know enough about you, your background, the social situation there. You have to consult with other, я не смогу ответить на этот вопрос вам правильно, потому что каждая ситуация индивидуальна, и нужно принимать во внимание всю ситуацию в целом, то есть ваш какой-то опыт, вашу ситуацию, социальную ситуацию. Поэтому, чтобы поступить правильно, вы должны проконсультироваться с теми, кто вас знает. Потому что Шила Прупада некоторым людям говорил, «возвращайся домой, и веди себя как обычный человек. И don't, точно, don't be a точно так же господь Читания отослала Рагунат Хадаса домой, сказав, возвращайся домой, не веди себя как безунец, веди себя как обычный человек. Kind of И у нашего движения уже было много трудностей из-за подобных ситуаций и иногда юные девушки приходили к нам и мы вынужили были них заботиться они жили в храме а потом приходили их родственники подавали на суд и мы тратили огромные суммы денег на все это и юные девушки уходили из дома, бросали все, и затем их родственники подавали нас в суд, и говоря, что мы как бы совратили этих девушек, и за это нам приходилось платить огромные деньги. So we have to be very, very In these kind of Поэтому в таких ситуациях мы должны быть очень осторожны. И люди могут э, практиковать сознание Кришны у себя дома, это не то, что все должны прийти и жить в храме. А если семья против того, что она ходит в храм, то мы не можем в это вмешиваться, потому что это семейные дела. Вопрос Валентины, нахлада Макараса говорит, что не нужно общаться с материалистами, Uh, Anatomataji is asking that uh, one of the instructions of Prahlada Maharaj that we should not associate with materialists. So how we should follow this instruction and when we always have this association at work and at home. Well, we don't associate intimately with them. Means we don't reveal our mind to them. Мы не вступаем с ними в близкое общение, то есть мы не открываем им свой ум, мы не едим пищу, которую они приготовили, то есть мы не вступаем в близкое общение с ними. You know, we have, we in have to live in the world, you have to associate, you have to be with people, but you don't have to be intimate and и да, живя в этом мире, мы должны общаться с людьми, быть как бы с ними, но это не значит, что мы должны с ними вступать в эти очень близкие отношения. So so devotee, them, И у нас должны быть любовные взаимоотношения с преданными. С другими людьми у нас могут быть вза вза вза взаимоотношения, но они должны быть любовными. So we have to be intelligent how to apply this. But we must be разуммен it. G: You have a job, you have to work. you have to live with people. Not everyone's a devotee, but you can be nice to them. you can be a a friendly, a little bit friendly. doesn't mean you have to eat their food. doesn't mean you have to reveal your mind to them. Если вы вам нужно поддерживать себя, вам нужно работать, нужно общаться с людьми, и мы должны быть с ними вежливы и дружелюбны, это не значит, что с каждым мы должны быть очень близки, открывать им свои мысли и есть пищу, которую они готовили. Мата задает вопрос, что почему в девяти методах преданного служения не описывается чтение, что это значит ли это, что мы не должны читать, что слушать достаточно. Я уже объяснил, что слушание и чтение книг — это то, же. когда мы читаем, — это тоже слушание. I, there, we, we books, said, yes. said, я помню, я сам лично присутствовал, что мы задали этот вопрос о Шелепрупаде в Лондоне. Можем ли мы читать просто тихо, тихо читать, не вслух? И Пропада сказал, конечно же, потому что чтение — это тоже слушание. Вопрос в том, что может ли женщина поконяться божествам во время месячных? Нет. Не должна. И вы свернена, и это не следует делать, но ситуация может быть такая, что кроме вас вообще больше некому. Но это не стандарт. И поэтому мы, когда мы люди, мы говорим людям быть очень осторожными прежде, чем они начнут поконяться божествам. Mm -hmm. How many more? Yes. So What to her. do? Huh? Well, there are so many other people. Yeah, I don't know. <laughs> yes, Prabhu? Uh, uh, microphone, Grishnam. Uh, uh, uh, Prabhu is asking maybe you can, you can share a few words about importance of having some kind of um, vows during the Karthik. Вows during Karthika. Well, the vow is that we offer a lamp every day. You must sing the Dhammedhar prayers every day. And we should offer a light every day to Lord Dhammedhar. We're not supposed to eat ur during this month, because ur is very high protein. И мы не должны есть урагдал во время этого месяца, потому что там очень много протеина. И мы не должны есть богатую протеином или белком пищу, подобной сои и подобную. А люди, которые едят мясо, то мы вдохновляем их вегетарианцами побыть хотя бы этот месяц. Для преданных нам нет, нет нужды в этих особых обетах, потому что если вы по полностью занимаетесь преданным служением, то просто зачем делать что-то еще? Yes. Mm -hmm. uh, Prabhu is saying that recently he heard one of the description of pada sevanam that it also could mean that we uh, um, serving, for example, a dam using our feet, our pada. So when we walk in in the holy dam, this is also pada sevanam. On... In the holy dam, so serving with our feet, this is also could be a pada sevanam. Yeah. Да и да, ходить в парикраму по святой Дхаме, это да, это Обходить божества. Вопрос в том, что для того, чтобы развить чистую любовь к Богу, ли мы, можем ли мы следовать только одному из этих процессов, или мы постепенно должны развить вкус ко всем, ко всем ним? Yeah, it can be one. It just any one. You can get perfection through any one process. Maharaj Ambarish was engaged in all nine You can get perfection just through any one process. Можно достичь совершенства, следуя любому, из, одно, любому одному из этих процессов. Но, но Махараджа Маришна, например, следовал всем. Но достичь совершенства, можно следуя любому из них. И Махараджа Парикшит просто слушал, как рассказывает Шукадева Госвами. И so и не обязательно делать все, но мы как преданные нам нужно слушать и нужно повторять. И вопрос действительно очень замечательный. Кто спрашивает, что, как мы можем понять, что Кришне есть дело до нашей любви? Ему служит уже столько чистых преданных которые преподносят ему чистую любовь. Какая ему дело до нашей любви? Well, we are all part and of Lord Krishna. We have an internal relationship, just like our hand is a part of the body. И мы являемся частичками, явные частичками Кришны, и поэтому, например, то же самое, как рука, если рука соединена от тела, то она не имеет никакой ценности. So, это не то, что Кришне нужны мы. мы Кришна, нужен, Кришна нужен нам. Кришна чувствует сострадание, видя, что мы страдаем в этом материальном мире. Он хочет, чтобы мы вернулись и принимали участие в Вечных Играх. И для того, чтобы привлечь нас к Нему, Он приходит в этот мир и являет Свои игры. To to и Он посылает Своих чистых преданных проповедовать нам. And he comes himself, to speak the Bhagavad -Gita. И Он сделал так, что Он рассказал бхагавад ради нашего Бхага. И Он пришел в форме Божеств, чтобы привлечь всех нас, вернуться к Нему. И таким образом мы можем понять, насколько Кришне мы дороги. For example, when ketania seems uh, out of the tune, I cannot listen. I understand that uh, this is objection to the form and ketania really he is a pure bacteria, but uh, what can I do with it? I need your advice. Mataji is saying that uh, she, before joining she was a musician, so she had a problem when she hears the kirtan, she, see, she hears when somebody plays wrongly, and this is dis distracts her, so what to do, how to overcome that? И Мата же спрашивает, что она была музыкантом, и когда у нее нет проблемы слушать лекции, но когда она слушает Киртона, и там, кто попало, как попало, люди играют, это очень сильно отвлекает. Поэтому как это преодолеть? Well, <laughs> вы должны их поучить. Научите <laughs> no, <laughs> их правильно играть. То есть вы лучше умеете, поэтому научите нас. Это хорошо. Lord saw И господь Чайтанья на пути к Жангам, встретился, увидел брахмана, который не мог правильно читать Бхагават и все над ним смеялись. Но господь понял, что этот преданный он чистый, преданный. He couldn't read it right. He said, "I'm illiterate. I don't know how to read, but I'm trying. My guru told me every day I have to read the Bhagavad Gita, so I'm, doing it. I'm И он, говорил, он, он сам рассокрушался что я безграмотен, я не знаю, как читать, но мой гуру приказ, приказал мне читать, поэтому я пытаюсь читать каждый день. Господь Читанья понял, что он чистый преданный. И господь Читанья научил его, как читать Бхагавад Гиту. И господь каждый день приходил и учил его. So the devotees are doing kirtan. They're chanting the holy name. They're making mistakes. Their music is not very good. They're not musicians. И преданные, они совершают киртан, и музыка не очень, потому что они, ну, они совершают киртан, но они не музыканты. So you're the musician. So you teach them. А вы музыкант, поэтому научите их. тоже спрашивает что вы сказали, что мы, Господу не нужны, он независим, он самодостаточны, но зачем он тогда создал нас? Well, we're all eternal souls. You know, it said for the soul there's no birth and there's no death. And so we have always existed. Krishna said never was there a time when I did not exist, nor you. И мы вечные души, и Кришна говорит в Бхагавадгите, что не было такого времени, когда не существовал Я, Ты или все эти тари и никогда такое время не наступит. We've been here. Just like existed, we've also. И поэтому точно так же, как Кришна всегда существует, точно так же всегда существуем и мы. Of of Просто мы упали в этот материальный мир, в эту иллюзию забвения Кришны. So we want to get out of that illusion. We want to come back again to The of и мы хотим выйти из этой иллюзии и снова помнить о Кришне. And Для того, чтобы помочь нам в этом, Кришна все устраивает, чтобы помочь нам в этом. And he thinks how to bring them back. Но Кришна испытывает к нам сострадание, и Он, видя наше скитание по этому миру, Он думает, как вернуть нас назад. Just like the rich man may have a son, and the son goes away on his own, and the son is lightening in the street, and he has no money, he has no food, he has no clothing, no home. So the father sees his son, he feels sorry for him. Точно так же, как может быть богатый человек, и у него есть сын, который оставил своего отца, и он теперь скитается по миру, бедный, без денег, и он страдает, и отец, видя эти страдания сына, он э, сочувствует ему. И он думает, как его вернуть. И точно так же Кришна думает о нас. Mm -hmm. спрашивается что когда мы изучаем писание и глубоко погружаемся в это является ли это одной из форм памятования есть yes. Да, это Смаранам. Но нужно помнить то, что в Писаниях. Не стоит просто спекулировать. То есть то, что мы помним, это должно быть в Писаниях. Не нужно что-то выдумывать. задается вопрос что э, на работе часто бывает такая культура когда сотрудники они вместе там что-то другое дарят, угощают какими-то там напитками просто молоком и когда если ты берешь то тебя считают очень странным и можно ли это в уме предложить и принимать yes, you can do that. да можно Задается вопрос о том, что мы говорили о, о, о, о как иметь дело с врагами, и Махраджу называли как тем, чей враг еще не родился, что у него не было врагов. Но мы видим, у него было много врагов. Другая вся страна на поле битвы вокруг Шетра хотела его убить. И что это значит? Значит ли это, что преданный ну, определенным образом относится к людям или нет? То есть как это понимать? Да, yeah. uh, и все правильно. Другие люди считали его своим врагом, но он не считал кого-то своим врагом. Uh, there was this one man selling the land at Juhu and Prabhupada. He was trying to cheat Prabhupada. He wanted to take the money and keep the land. И как вот была вот эта история с землей в Джуху, когда человек пытался обмануть Шилапрападу, он ну, как будто бы продавал землю, но и того он хотел получить, землю, получить деньги, а землю не отдавать. So, he he enemy, и Шилапрапада объяснил, что этот человек думает, что мы его враги, но мы не думаем, что он наш враг. Мы понимаем, что все, что происходит, это взаимодействие гун природы. И Прабхупада продолжил эту битву с этим человеком. Они забрали землю и построили там храм и человек пытался забрать, э, человек пытался забрать землю пропада с ним сражался но пропада сражался за кришну и он не думал что ой, этот человек наш враг нет он думал что мне нужно совершать мое служение для кришны а человек просто думал о своих собственных чувственных удовольствиях Поэтому там не было вопроса, то что он враг, да просто служение Кришне. Преданный, он дружелюбен по отношению всех, ко всем живым существам. Yeah you mentioned about this, about Haridastakur, that all the scriptures was revealed in his heart. Sometimes devotees, they put this argument, so we don't need to study, we just focus on chanting, and we don't need to study. So how is it, is it applicable to us on our level? И вопрос в том, что был приведен пример Харидаса Садакура, что он был необразованным, но все священные писания открылись у него в сердце. И бывает преданное, они говорят, что зачем учиться, то есть мы будем воспевать, и все откроется, то есть и насколько это реально для нас. Конечно же, мы вначале должны uh, узнать uh, науку о Святом Имени, о природе Святого Имени, иначе воспеваемый не получим полное благо. И Харидас урон, все, все, что он делал, это воспевание Святого Имени. 22 часа в сутках он воспитал Святое Имя. Если вы можете сделать так, то да, читать Священное Писание не обязательно, но, если мы, но мы так не делаем. И нам важно слушать, потому что это улучшит качество нашего воспевания. И чем лучше мы будем понимать науку воспевания святого имени, тем лучше мы сможем воспевать. Спасибо